Сегодня такое чудесное утро. Я сегодня все утро гуляя по парку думаю о том, как бы мне сделать, построить практику дополнительную. Вот я застряла на Сватхистане, на заднем лепестке, вот заднем, переднем, вот этой оси координат род, дети. Я вам сейчас что-то покажу. Я покажу вам одно местечко, которое натолкнуло меня на удивительные-удивительные размышления. И родилась одна идея. Здесь есть вот такой большой куст. Такой, сейчас я зайду сюда. Вот идея о том, чтобы вернуться опять к дереву. Посмотрите, какое дерево атмосферное. Вернуться опять к дереву и... Там побыть, там какой-то ключ или ключики к Сватхистане к удовольствиям. Потому что у меня, я чувствую, что я что-то не, не, до чего-то не дошла, не, не, под, не подковырнула. Я где-то очень рядом, и что-то меня не пускает. Может быть, мне подумалось, что, может быть, меня не пускает... Мой взрослый ум, может быть, нужно почувствовать опять себя ребенком. И знаете, что называется, поговорить с внутренним, с внутренним своим ребенком. Вспомнить, как оно может быть... Может быть, даже сделать практику в виде сказки. Почему бы нет? В руках у девочки которая подойдет к своему дереву окажется волшебная палочка или волшебная палочка ее туда перенесет и там найдется еще что-то прямо вот может быть под деревом которая будет, может быть, будет полно загадок, и нужны будут ключики, чтобы разгадать и вот такую интересную практику, квест, чтобы было интересно и не очень напряжно, и в то, в то же самое время, чтобы она оказалась очень такой действенной, полезной. необычный можете рассчитать можете считать это таким преданонсом как мне нравится сейчас посижу еще под деревом может быть мысли какие интересные придут ну все ловите идею